Из века в век передается истина. Услышит каждый человек. Христос воскрес истину. Пасха – это самое главное в истории человечества победа над вселенским злом. Эта победа воскресшего Христа стала залогом победы и каждого из нас над своими грехами, болезнями и смертью. И я поздравляю всех с этим величайшим праздником. Пусть вера, надежда и любовь никогда не иссякнут в ваших прекрасных сердцах. Христос воскрес, воистину воскрес.